Привет, с вами кирик, сегодня я вам покажу новый код в BuildHight Blood for Trash заходите, короче, на шестеренку и тут код-код вот вводите вот этот вот код, будет в описании короче вот этот код будет в описании пацаны, можете его написать на листочек и написать тут так, активируем. Вот такое вот выпадает. Эм, все равно вам не видно, но вон. вот все, что выпало. Вот это все. Это все видео. С вами был Кирик. Всем удачи. Всем пока-пока. Это такой мини-короткий ролик был. Про то, что кот появился в билд Все, всем пока.